Итак, встречаем местных ребят. Ребят, привет, как дела у вас? Давай. Давай. знакомиться, как зовут? Кирилл. Кирилл, меня Костя зовут. Ну, расскажи мне про жизнь в Тюмрике. Вот все тебе здесь нравится вообще? Ну, вообще, ну, иногда все, иногда не все. Вот нравится мне то, что тут красивый центр у нас. Можно где погулять. Также у нас довольно хорошие тут улицы, хорошие школы, хорошие магазины. И вот я бы советовал сюда приезжать, из-за того, что тут у нас море, черное, азовское. Ну и в принципе у нас хороший город, летом не так сильно жарко. Вот такая вот приятная молодежь, не часто встретишь ребят, во-первых, которые умеют говорить, которые приветливые и которые вот так вот любят свой город. Так что Тимрюка, как мы видим, достаточно благоприятный город, так что ЖК Азовский, я уверен, это то, что... Но надо для тех, кто хочет быть на двух морях, на Азовском, на Черном и, конечно же, в городе, где приятные люди.